Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. И изучая текущий документ, попробуем разобраться в вопросе о том, что Российская Федерация 1 января 2018 года прекратила свое существование. Ну, то есть мне скинули документ с этим названием, что якобы вот он подтверждает прекращение. Действия Российской Федерации. Я хочу в этом разобраться и сейчас при вас это буду делать. Указ президента РФ от 22 января 2018 года номер 16 о внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации. Перечень изменений, вносимых в устав внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав вооруженных сил Российской Федерации и устав гарнизонной и караульной службы вооруженных сил Российской Федерации. В Уставе внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации статья 20 слова и психотропных веществ заменить словами психотропных веществ или их аналогов новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ статью 58 изложить следующие редакции если командир начальник в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит его то военнослужащий отвечает командиру начальнику служу России. Если командир начальник поздравляет военнослужащих воинской части подразделения, находящие в строю, они отвечают протяжным троекратным ура, а если командир начальник благодарит их военнослужащих, отвечает служим России. В абзаце третьем статьи 171 слова «И психотропные вещества, заменить словами психотропные вещества, и на их аналоги новые». Но ну, это повторяется. Статья есть слово «Комендантское исключить». Из абзаца 290 слово «Комендантское исключить, комендантское исключить, комендантское исключить в дисциплинарном уставе вооруженных сил Российской Федерации». Статью 79 дополнить словами подразделения военной полиции. Дисциплинарному 100 вооруженных сил Российской Федерации. Статью 79. Дополнить подразделение военной полиции. Дополнить статью 18. Следующее содержание. Срок разбирательства не должен превышать 30 суток с момента, когда командиру начальнику стало известно о совершении военнослужащего дисциплинарного проступка, не считая период времени способности военнослужащего пребывания в отпуске и других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам. Заложите следующие редакции. Абзац 5. Содержанный военнослужащий содержится в изолированном помещении воинской части, либо в комнате камеры органа воинской части или подразделения военной полиции для задержания военнослужащих, либо нога в вахте. Абзац 9. Слова в комнате камеры для содерж... задержанных. Заменить словами «в изолированном помещении воинской части». Либо в комнате камеры органов воинской части подразделения военной полиции для задержанных военных либо на гауптвахте. В уставе гарнизонные караульной службы вооруженных сил Российской Федерации дополнены словами «подразделение военной полиции. Во абзаце первым слова начальника территориальных органов подразделения военной полиции заменить словами начальники территориальных органов военной полиции. В абзаце втором слова И «Их аналогов» заменить словами «Их аналогов» новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо других одурманиевых веществ. На схеме в статье 232 слова «Отделу военной полиции» заменить словами «Военной комендатуре». Так, ну я полагаю, что статья статье 58 коммерческая версия там в том числе сравнение указанный период действия редакции можно найти так этого нету этого тоже нету я полагаю что ранее в статье 58 устава внутренних служб вооруженных сил было служу Российской Федерации так устав внутренних служб Российской Федерации Давайте найдем в интернете "Гарант". Система "Гарант". <связанных> <связанных> Указ президента об утверждении воинского устава вооруженных сил, да? Смотрим у нас получается статью пятьдесят статья, да, пятьдесят Статья 58. восемь. Если командир начальник в порядке, служба поздравляет военнослужащих и благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру начальнику ⁇ служу Российской Федерации ⁇ Видим, да, что это старая редакция ⁇ служу Российской Федерации ⁇ Теперь поменяли с этого года ⁇ служу России ⁇ То есть не говоря уже ни Советскому Союзу, ни Российской Федерации, ни Российской Империи, а просто России. Если командир начальник поздравляет военнослужащих воинской части, подразделения, находящиеся в строю, строении, отвечают протяжным по троекратному «Ура», а если командир начальник благодарит их военнослужащих, отвечаем «Служи России». Вот это и есть подтверждение тому, что с 1 января -го 2018 года Российская Федерация прекратила свое существование. Благодарю всех за просмотр, ставьте лайки, делайте репосты, если видео Стало вам полезно.